Наконец-то у меня попалась лыжа, про которую меня 500 миллионов раз спрашивали и сказать мне было нечего, потому что, а спрашивали, что она очень популярна у россиян она дешевая и манящая ну, проверяем в деле, лайн-сир Francis Бакон. поехали! Здравствуйте! Очень популярная, очень популярна в России лыжа, потому что стоит дешево, доступно и очень такой оригинальной формой, манящей. Много очень продажных, позитивных отзывов о ней, потому что как бы надо ее продавать, видимо, я не знаю. Давно я хотел потестить, мне вот сейчас удалось, могу сказать о ней, могу сказать о ней. следующее не что в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, вот для тех людей, для которых Нужна какая-то некая хорошая эффективная лыжа за очень доступные деньги. Это вариант вообще вполне. Вполне более чем вариант. Значит, то в чем суть катания этой лыжи? Значит, у нее рокеры. Передние, задние достаточно большие, плавные. И очень такая форма срезанная, очень заостренная на носах и на задниках. В итоге получаем, что лыжа очень маневрена на своей вот этой вот жесткой серединке с кембером, да, она очень действительно реально маневрена. На коротких поворотах, на каких-то кривых участках, на бугристом снегу она прекрасно маневрирует, она прекрасно все объезжает и никакой проблемы не создает. То есть вот для новичков о фрирайде, там выехали на какие-то бугры типа там Чигетского доллара, но ну, да вообще реально, хоть как-то едем, да, хоть как-то едем, там никакой смертельной вообще катастрофы нет. А в целине, в общем-то, лыжа, опять-таки, тоже нормально достаточно всплывает, потому что и рокер есть большой. В общем, если как бы на морду так наложиться так она и хорошо даже едет. И опять-таки, можно на заднике ехать. Потому что жесткий достаточно задник. Он такой не но шестковатый И он нормально держит задней стойки. То есть выехали, опять-таки, на такой достаточно пологий новичковый уклончик. Там с хорошим полдурочком. И по полдурочку и поперли все И вроде как бы лыжа зашибись. Зашибись. Вот. Проблемы у лыжи, как бы при этом тоже больше чем достаточно, но они такие взаиморешаемые ими, их позитивные моментами. значит все негативы у лыжи начинаются в общем-то там, где заканчивается новичковый фрирайд то есть на скорости, на скорости, на крутых участках. вот на крутых участках лыжи мне хватает контроля, не хватает жесткости даже в целине, даже там, где можно их упереть вот. и середина проваливает, то есть, получается, как бы середина какая-то более-менее мягкая, получается проваливающая. задний какой-то тоже какой-то нерабочий, в него упереться как-то так для полного ощущения кайфа не, не получается. Вот. и вторая большая катастрофа в том, что они очень плохо амортизируют неоднородный снег на скорости. именно, То есть, на малом маломаневрованном катании, да, уперли, в принципе, лыжу с колючком снег, она пфф, нормально вообще не дергается. Как только начинаем развивает такую скорость, что начинает как бы прыгать на неоднородном снегу но тут начинается прикол, потому что она теряет стабильность но у нее реально не хватает вот этой длинной а, ровности а, длинной рабочей поверхности линейной то есть даже не канта, а линейной поверхности и она начинает колбаситься, она начинает скакать она начинает одновременно быть требовательной к стойке то есть нужно ехать ровно посередине иначе она может улететь либо в телевизор либо кивнуть, да, и зарыться носами, и при этом она люто дубасит в ноги вот. вот, это, конечно, как бы проблемы, которые там лично для меня эту лыжу выкидывают за э, список зоны интересов, да? но я прекрасно понимаю, что очень много, очень-очень-очень очень большой процент фрирайдеров, их вообще не беспокоит вот эта вот история с красным катанием да кому это в конце концов что надо то кто у нас там мочит на прямых то да никто не мочит на прямых все наоборот у всех другая проблема наоборот надо как-то маневрировать чаще и в поворот входить легче ну в принципе вот как бы это такой далеко не худший вариант по этим параметрам она лыжек также также еще есть мин минус что она не динамична вообще и даже при хорошем снегу на ней, наверное, вот такого безумного фана там получить будет сложно, тот, который вообще, в принципе, можно получить на динамичной лыжи. Но опять-таки, давайте говорить так, что на свою цену, на свою цену в рамках новичкового катания она более чем работает прекрасно. То есть вот за те три копейки, за которые ее можно купить у нас на распродажах лютых, ну как бы ее реально можно купить. Она опять-таки, она такая стильная, она интересная. Ты такой с ними идешь, и все понимают, что ты какой-то крутой фрирайдер, ты вообще тебе надо место на подъемнике уступать срочно, да вот, ну, вот, как бы такая вот средняя такая лыжа в принципе, которую вполне себе вариант потому что, ну, таких а, лютых проблем с ней как бы нет, все будут вопросы задавайте на форуме, сейчас ставьте видео вот так, подписывайтесь, следите за нами на в соцсетях, пока